Пытаемся спастись От ослепляющего Завтра На темной стороне Где чувство быстротечно, а время бесконечно, На темной стороне луны. Где чувство быстротечно, а время бесконечно, На темной стороне луны.